Покупка Ultima Farming License – первый этап перед началом фарминга токена Ultima. В этой инструкции мы продемонстрируем процесс оплаты лицензии за USDT TRC20 с помощью криптокошелька Trust Wallet. Чтобы купить Ultima Farming License, войдите в панель управления на сайте Ultima Farm. Пролистайте страницу вниз.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 Выбираем USDT trc 20 Вставляем адрес кошелька, на который нужно сделать перевод. Или копируем QR-код, чтобы адрес автоматически подтянулся. Вводим точную сумму для оплаты лицензии и нажимаем «Next». Обратите внимание, у вас на балансе кошелька должны быть трон для оплаты комиссии за перевод. Еще раз проверяем адрес, сумму, нажимаем «Confirm», подтверждая перевод.